В глубоко и сыра, Если шагну с крыльца. Держу я чужого сына, Похожего на отца. Держу высоко неловко И говорю, Возьмем леденцы, орехи, что у меня в столе. Посмотрим, какие реки водятся на земле. Есть там река смешная, она течет далеко. Наверное, она смешная. Глядя на нас с тобой, нам не устроить побега, Речи не уйдать, а сына после обеда строго уложат спать.